Как вы понимаете, Денис Хамло. Ой, Альбина негостеприимная. Секс втроем это не гостеприимство. <звы> <звы> это мой новый парень. Да, Алло, что? Сегодня к нам приедет твоя подруга. И что? Ну, конечно, можно, что мы не гостеприимные, что ли? Ого, всех знаю, уважаемые члены жюри, вы если будете в Туле, обязательно заезжайте к нам с Лерочкой. Что, прям все? Ну, конечно, что, вы гостеприимные, что Да ли? не надо это говорить!